Сегодня один человек под одним из моих видео оставил комментарий, в котором он говорит, что я на почве святости говорю ересь. Вы видите, в каком состоянии сегодняшние люди? Это церковный человек, это человек, который уверен, что он внутри себя носит залог спасения. Это люди, которые на белое говорят черное, а на черное – белое. Потому что святой Бог, он на почве святости не может сказать ересь. Святые божьи люди на почве святости никогда не смогут сказать ересь. Ересь говорится исключительно только на почве греха. Если человек грешит, если человек в грехе, только так он может сказать ересь. Но на почве святости человек никогда не сможет сказать ересь. Вы видите в каком состоянии сегодняшней церкви? Где такой человек с такими утверждениями хочет проводить вечность? Куда он идет? Задумайте сами, куда идут эти люди, которые утверждают подобным образом. Где он хочет провести вечность с таким утверждением? Сегодняшние церкви, сегодняшние мирские церкви, они построены на почве греха. Их проповеди построены на почве греха. Они проповедуют о грехе, они живут в грехе, они других поощряют жить в грехе. Это кладбище, церковное кладбище, на которых вас хоронят, а вы там сидите, выходите на эти кладбища. Господь говорит, что эти мирские церкви, они словно косари, вышли на поле, на луг, чтобы косить людей и сжигать их в огне. Они отправляют людей в ад, а вы сидите в этой церкви. Посмотрите, на чем утверждаются эти люди. Они считают, что Божьи люди на почве святости говорят есть, а грешники на почве греховых церквей говорят истину. Это страшно. Это страшно, когда люди не могут отличить правой руки от левой. Это страшно. Задумайтесь. Что вы делаете в тех местах, где вас обманывают, и где вас усыпляют, и где вас отправляют в ад? Это страшные места. Ваши церкви — это страшные места. Ваши поводыри — это страшные люди. Они на почве греха говорят вам ересь. Никогда святой Бог... И Его святой народ никогда на почве святости не смогут сказать вам ересь. Но только те люди, которые на почве греха говорят свои лже истины, только они могут сказать вам ересь. Бегите из своих церквей, бегите, пока вы еще не погибли вместе с ними. Куда бежать? Бегите в объятии к Иисусу Христу нашему Господу и Спасителю, Который силен вас спасти. Да благословит вас Господь наш Иисус.